И сегодня у нас крутой челлендж. Челлендж с Кока-Колой. Сегодня я буду снимать видео с моими подружками. Аней, с Дашей и с Ромой. Мы будем делать эксперимент. Будем! Сейчас девчонки по очереди будут делать эксперимент. Только девчонки очень аккуратненько, чтобы ничего... Давай, давай, все, все, давай, Лен, все, приверни пачку. Присядь, присядь, не бойся. Давай, давай, давай, Все, первое я уже сделала. Второе начинай. Давай, заходи. Открывай тихонечко. Сразу. Сразу. У -у -у -у -у. Класс! Это второй раз уже был лучше Чем больше ментосов в бутылке Тем крутее получается вулкан Аня, Аня, Молодец, Аня молодец Так, друзья, а вы напишите Кто из девочек Сделал лучше всего челлендж Сразу видно, что вторая бутылочка Была лучше Вулкан здесь был круче Сейчас третья девочка Это будет Рома Рома, подходи. Чем побольше, тем лучше. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. И убегай. Да-да, надо как-то придумать так, чтобы они легко выходили. Так, вторая, третья была Рома. Первая была Алина. Вторая была Анечка, у которой тоже есть свой канал Анет Д. Так что заходите, пожалуйста, к ней в гости. У нас будет ссылочка внизу на ее каналчик. Детский каналчик, она новичок. Поддержите ее, пожалуйста. Подписывайтесь. Так, эти все девчонки не одноклассницы. И сейчас будет Дашенька. Ты смотри, чтобы Мэнтонс хорошо выходил. Подожди, не по одному, не по одному только, хорошо? Эксперимент девчонки делают. Давай, давай, давай, убегай! Вау! Круто! Если честно, ребятки, у некоторых получилось чуть больше, чуть меньше, но ничего, победила дружба. Вы в комментариях напишите, кого больше вам понравилось, чья бутылочка больше вам понравилась. Эксперимент с Coca-Cola Ментанса удался, эффект был вулкана. Всем спасибо за просмотр, всех мы любим и всем...